Напишите, так и так, что у вас там не встает-то? Файлы не встают. Ну напишите вот напишите мне. Ну вот, приобретение на почте, якобы почты России. Вот читаем, что это такое. Марка якобы, опять-таки, Орлы. Марка Орлы. 10 рублей. Через а вот теперь смотрите, что это за орлы такие с голубыми яйцами. Орлы, они там сидят. Смотрите. Берем ее. Сейчас я положу. Она лучше будет. Смотрите. Спинцетиком сниму аккуратненько. Остать. Смотрите, что здесь наделано на ней. Пять рвется, не так чуть-чуть. Смотрите, о! Как они просечка сейчас сделали, какую на ней. Сейчас другую, Смотрите. Я не обманываю, не буду. Как есть, Смотрите. Это для оплаты она. Давайте я тут оторву полностью. Сейчас. Но я ее не понял игры. Я такими матками никогда еще не пользовался. Сейчас. Что это такое получится -то хоть? Подождите. Так, открываем ее, открываем. Опа. Вот какая получается. Штуковина, видали? О, марка. Вот такая вот. Марка. Видели такие марки когда-нибудь? Так вот. Другую также отрываем. Зачем это сделано? Вопрос у меня возникает. Интересно. И, и когда при отрыве ее, может быть они как-то гасят их вот, ну, или не знаю, метки какие-то стоят. Посмотрите. Получается, что здесь? Ну, это меня так лично заинтересовало. Почему вот это вот именно вырывается? Вот если так все сделать, оторвать, то вот это вот овальное вот. Овал вот этот вот. Давай. Ну давайте еще одну для наглядности. Наталья рыбки рыбка. Молодец, рыбкина. но как ей водно. Молодчага. Она в эту тему в тоже. Ну, вот, смотрите. Вот вот она вот. Сейчас нагламлю, вот на глазах все делать будет. Вот она, вот они, раз, раз, Вот так вот, чик, чик. Зачем вопрос? Не просто так. Конечно, а. ничего просто так не делают. Видимо, что получается. -то. Вот она, видите, какая? Вот она. И вот треугольники, они вырываются. Вот. Раз. Смотрите. Это не раз. Все. А нет. Я думал, с овалом вырывается. Но все равно. Ну Зачем это сделано? Есть вот какие нибудь ответы? Что это за марка? Как это можно вот такой штукой оплатить? Ну это для оплаты же. Что это такое? Это что, рваные деньги, что ли, выдают? Или что это такое вообще? В общем, интересная тема такая. Филтелистов бы еще поспрашивать. в общем, вот так вот как-то. А так вот, все. Самое интересное, ФГУ Почта России. Реорганизована ВАО Почта Россия, являющаяся правоприемником. О как. Марка Орлы Вот здесь вот написано Марка Орлы вот Это Великий Новгород И прочая байда тут их В общем, ладно Да прибудет с вами сила С нами со всеми Растележим мы это все. Шиш ты вы так возьмете. Ребятки. Ну все, на этом заканчиваю. Напишите, так и так, что у вас там не встает-то? Файлы не встают. Ну вот Файлы напишите мне. Городу. Так, номер отделения вашего почтового, якобы. 173. 173. Не надо меня Почему? Хозяюшка, куда вы побежали? А я не буду вам задавать, не надо меня втократить. Как это? Паспорт у меня на руках. Вот еще тут, извините. Ну, с Советского Союза все заполняем. Ну, что вы? Вы Тут момент знаете. такой. Нет, у меня уже Я уже им заполнял один раз. А сейчас я говорю, на ком основании? Убежала. Что это такое? Так, сколько у нас времени-то сейчас тут? 12.38. Да? У нас проблемы, файлы, поэтому... это, это не мои проблемы, это ваши это мои, проблемы. Наши, ну, напишите Пай... мне письменный отказ, напишите так и так, что у вас там не встает-то? Файлы не встают. Ну, Пойдите вот напишите мне, городу. напишите, поэтому вы мне не можете выдать посылку. Все. Так, папа, что, он не запомнил, вот он. Что Нет, я да. уже заполнял вам один раз. Да у вас уже по все заполнено. Просим, ну, вы просите, чьи? я отказываюсь. Ну вы тут, же ну тут же, получить. ну, ну, ну, ну вот тут видите, ну вот тут вот вот вот мне так, стоп стоп стоп, стоп, стоп, стоп, стоп. Так, вот смотрите, кому Александр Николаевич, Александр Николаевич, это что за фрукт такой? Это адрес на континентальный шельф. Очень хорошо. Я понимаю, происходит. вот именно. Вы понимаете, если бы я не понимал бы, ну, я бы у вас вы не вы спрашивал бы. Мужчина, я не ругаюсь, я. Кто вам ругается? А ну вам что так трудно написать отказ мне? Какой отказ? Ну что вы не выдаете ну, по причине. Сегодняшний приходите ну, тогда в понедельник. Ну, выдали, да. ну напишите мне, Нет, по причине что? которой вы мне сегодня не можете куда выдать. Что вам написать? Ну отказ напишите и все. Какой Письменный мне лично. Вот сейчас вручите ну, в руки ну, все. Дело в том, Что написать? Что да мы не можем нахуй выдать нахуй вам писать. посылку Хорошо, по причине. Так, Жанна Николаевна Иванова, начальник отдела. Очень хорошо. Крепко вылупились то да? Улыбнуться? Крепко, да, попали-то? Куда попали? Да вовсюда. Несуществующая конторка, да, и хочется, и выкрутиться как-то, и никак. Да я вам объясняю, мужчина, ну вы нормальные тут. Послушайте, говорю, просто они встают файл уже третий день. Ну чья это проблема-то? Ну это проблема интернета. Не, не наша и не ваша. Так... когда файлы станут, когда мы сделаем в течение часа перезагрузку. Это будет долго. Хотите? Хотите? Ну хорошо. Через час я подойду к вам. Хорошо, если встанут, то лицензия это не знаю, что делать. Я не знаю, Я не скандалю Я никакого скандала Никакого скандала Конечно, на континентальный шеф там отправляете, пишете чего-то. Кто такой вот он там? Отрех. Александр Александр Александрович, где такое написано в паспорте? Кому вы там мне? Что мне вам написать? А? Бредите. Это ж не мы, это программа. Программа. Потом говорю, так она не существует. 5... Так не существующая, это персона-то там у вас. Ладно, через час подойдете, подумайте. Добро. Жули да. Напишите так и так, что у вас там не встает не встают. Ну вот Файлы напишите по мне. По Сегодня 12 у нас, да? 12? -ое? 12, -ое. 12 -ое. Да. Второй месяц все правильно, да? Угу. Так, спасибо. Так, что у нас тут? Смотрим. Так, заходим второй раз посылку пробуем получить. Так, перевод, пошли. Да, только через видеофиксацию с ними по-другому невозможно. Ну и. Стандартный набор. Это не наши поечки на продаже. Еще раз. 1247, 12.02, 2022. Скрин прилагается. Да, сейчас секунду тридцать восемь, сто девяносто пять. Благодарствую. <связывается> Все правильно. Все. Напишите. Так и так. Что у вас там не встает-то? не встают. Ну вот и напишите по -по мне.